Будете кофе пить? Да, конечно. Да, конечно. Поставьте мне все, тут конфетки, все надо нормально. Вот и все. Вот он весь секрет приготовления кофе. У меня есть помощница в хозяйстве, потому что жена работает по 12 часов, я работаю по 12 часов, дети уже взрослые, уже живут своей жизнью. Поэтому кто-то должен... Оставаться в лавке, как говорится. Я, если прихожу часов, ну, в основном после 10. Жена приходит чуть раньше. Она уходит, правда, раньше. Поэтому, что уже на что сил нет. Ну, даже дорожку поставили, потому что без отрыва. Потому что некогда. Ну, хоть чуть-чуть походить иногда. Вот там, видите, стоит дорожка. Спряталась. В кустах, как говорится. Ну, и телевизор. Вот телевизор я, когда уже включаю, уже там одна какая-то ерунда идет. Поэтому смотрю, в основном, только информационная. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в программе. Геннадий Гудков, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Родился 15 августа 1956 года в городе Коломне в семье служащих. Окончил факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института. Работал зав. отделом Коломенского горкома комсомола. Затем направлен на службу в Комитет государственной безопасности СССР окончил школу контрразведки полковник запаса фсб после 91 -го года занимался охранным бизнесом в 1994 году был избран председателем народной партии российской федерации неоднократно избирался депутатом госдумы заместитель председателя комитета госдумы по безопасности вот мое рабочее место после 11 часов когда я прихожу берут вот этот самый да не пульт. Подсел на твиттер. Заставили, сначала заставили. А теперь самому понравилось. Вот. И вот вроде бы здесь что-то на там что-то успеваю взглянуть. Пачка газет. Поэтому еще утром встаю, газет читаю, потому что не успеваю вечером это прочитать. Как-то сегодня, вот сегодня 5 часов спал. Хотя, конечно, это мало. Ищи где Трибуну не знаю где. Россия, Россия, не, это, все нормально. Простите, сейчас не могу говорить. Ну секундочку. Ну простите, ну, как пожалуйста, опаздую. Мы сегодня здесь вместе, потому что терпеть это хамство, унижение народа невозможно. Мы за честные выборы. И мандаты мы сдадим, но сначала мы отнимем все мандаты управляющей партии, которой недостойно быть в Думе, не управлять страной. Сейчас что-нибудь найдем. Вот а поэтому я, я не знаю, что в холодильнике. У известного политика в холодильнике не очень много. Это вот привез, нет, это вот отдал уже. А, вот малину привез вчера, теща делает. Малину, потому что у меня сын заболел. Вот лежит с температурой, мы его отпаиваем малины. Да ничего особенного в холодильнике. Вот, давайте, святая святых. Колбасы нет, мне запретили колбасу. Жена запретила есть колбасу. Ну, будем компенсировать яблоками. В общем, трава, короче говоря. Веду жевачный образ жизни. Люб, давай, ставь тогда. О, сырники. Вот это. Любо готовит сырники, которые знают весь мой аппарат. Сырники, вы зря отказываетесь. <просы> Люба, <просы> вот у нее сырники очень вкусные. Так Чуть. а все на даче? То есть или отказываются на <просы> Да не, она, у меня жена не любит съемки домашние. А кто у меня еще? У меня вот жена. Старший сын живет отдельно семьей младший сын живет отдельно, вот, внуки, вчера только мы с ними расстались. У меня сын против, чтобы внуки снимали говорит, да, тебя достаточно одного, и его тоже. У нас же старший сын тоже в публичном пространстве довольно часто появляется. И у нее это получается. Я хочу обеспечить ага. да что вы что не закон. Вот там на двери уничтожают а, следы фальсификации, которые а готовятся. У меня поступили данные а от наших наблюдателей. Я когда пошел первый раз на выборы, это был 199 год, и у меня ни опыты, ни команды. А сын учился там время на журфаке, поступил на второй курс. Ну, я взял в медийную вот эту группу. Наверное, с полтора десятка выборов прошел, потом начал уже самостоятельно организовывать молодежные структуры. Человек 19 лет пришел в политику, сейчас ему 32, вроде немного. Но вот э, самое странное, что практически половина своей жизни он в большой политике. Ладно, тогда я что, я пошел? Да. Приходи, я не буду. Я не буду. Я говорю, Саша, приедет? Давай, да, все, все, да. Все, до свидания. Чтобы я был спокоен, ладно, Дим? Да. Ни у меня, ни у сына, по-моему, младшего сына тоже нет совершенно никакого страха. Ни перед камерой, ни перед микрофоном. Я вот также развернусь. Да, Приготовились, камера. Начали. Да, пора сваливать. Сваливать ядро. Приходи на выборы, поддержи справедливую Россию. Я уже 15 лет в школе выступал с большими лекциями. Причем я их никогда не читал, а им и говорил. Меня прекрасно слушали, то есть я уже там к 9, к 8, к 9 классу был таким э, публичным человеком в школе. Я написал письмо Андропову в 12, 12 лет. 12 лет? А что вам ответил, Юрий Владимирович, интересно? А, кстати говоря, мне пришел ответ. Серьезно, Вы пришел да, ответ? Мне пришел ответ, хотя я был тогда... В шестом классе, как сейчас помню. И мне пришел ответ, дорогой, там Гена, надо вот учиться, надо трудиться. Можно поступить после школы в погранучилище. Uh -huh. Я, честно говорю, не ожидал, что какой-то ответ просто Вдруг такой почтальон с опаской его держал, там стоял КГБ, СССР, там то есть все пятьдесят. Он его какому-то пацану вот. Ваше доверие, я воспринимаю как доверие к нашей ленинской коммунистической партии, членом которой я состою более 40 лет, и идеалом которой считаю себя приверженным. Потом я был лектором общества знаний. Да, вот на ночи. Когда был сотрудником КГБ, вот странно, да, казалось бы, КГБ должно воспитывать... Такую скрытость. Нет, я был сотрудником КГБ, я был лектором общезнания. Меня это приучило к открытости, к публичности, кстати говоря, от школы комсомола, общества знаний и так далее. Я там выступал с огромным количеством лекций перед абсолютно разными аудиториями. Но это потом пригодилось мне, кстати говоря, уже в политической деятельности. На самом деле инстинктивно мне всегда хотелось заниматься политикой. И, в общем-то, я с ней всегда был связан, по большому счету, всю свою жизнь. Начиная со школьной скамьи. Да Геннадий Кутков ходит в милицию, Геннадий Кутков ходит в по поделение в Геннадий Владимирович поступает с предупреждением власти, не наводите страну до, до крайней точки, что выйдет народ. 18 ноября я сказал. А Миронов подписывает протокол, что он согласен. А перед вами сидит Кутков, и будьте добры, относиться. да, я справедливый Россия. А да, я не не один из руководителей вы, вы говорите же, какой год, вот сидите все и одно говорите. Да вы это здорово тоже говорите и здорово участвуете. Это мой выбор, это моя жизнь. Вот, поэтому э, я не понимаю такого, что там кто-то жалуется, что у меня там нет времени, не досыпаю, не доедаю, что у меня там большая нагрузка. Ну, уйди, уйди на пенсию, чего жаловаться? Я всегда говорил еще в Советском Союзе, что у нас нет политиков, у нас одни назначенцы. Вот э, пророческая фраза. Мои э, коллеги, кто со мной работал в город деле, они это помнят хорошо. И э, я тогда еще говорил, что в конечном итоге идет вырождение политической элиты, идет деградация. Хорошо у вас, работы у вас мало, проще нет. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться завтра встречать этого. Президент а? Мексиканца, он приедет, будь уверен, вот, Эх, такая. И Мои коллеги говорили с комитета госбезопасности, что Гена, ну что, что вот с нами работаешь здесь, вот. Вот был бы ты там в другом месте, у тебя такое красивое дело завели, профилактировали, благодарности получили. Кто бы там новые звание, кто там какое-то поощрение, какую-то премию. А ты вот тут с нами работаешь, мы так вынуждены тебя слушать, там с тобой спорить. Я с 83 -го года, а может быть даже раньше, писал в ЦК, писал в руководство КГБ СССР свои докладные записки, где предупреждал о том, что идут процессы, которые угрожают, в общем-то, по большому счету, всем устоям нашего государства. В то время, как их коллеги по работе заняты привычным для себя делом, эти 20 рядовых сотрудников одного из подразделений Комитета Государственной Безопасности подрядились помочь уборке картофеля подмосковному совхозу Коломенский. Действительно, отношения между руководством КГБ и руководством совхоза сложились по деловому. Заработок в день 20 рублей, а по окончании работы каждый получит возможность отовариться картофелем по 80 копеек за килограмм, что в два Три раза ниже существующих сегодня цен. Так что, пожалуй, этих парней, надвигающейся зимой, не испугаешь. Кто уж кто, а они-то себя и свои семьи прокормят. В седьмом году возвратившись из поиски в Соединенных штатах Америки, где я там прожил и проработал под крышей, как мы сейчас говорим, минообразование, я сделал вывод и об этом заявил публично, что если сейчас не будет каких-то решительных перемен внутри страны, внутри КПСС, то мы можем потерять Советский Союз. Тогда люди показывали мне пальцем у виска, говорили, ты там не перегрелся. I hope. Я в Америке учил язык, и я там числился преподавателем вуза. Но выполнил свою роль хорошо. Меня не расшаровали, не заподозрили. Не наши, не американцы. Я приехал, говорю, ребята, пахнет жареным. И страны может не быть, поверьте. И меня похлопали по плечу, очень хорошо приняли, сказали, парень, ты молодец. Такие люди нам нужны. Спасибо, что ты вот, неравнодушный. Мы видим, мы знаем, мы обязательно все поправим. Поверь нам, что мы сохраним и страну, и строй, и так далее, и тому подобное. Я уверен, социализм содержит огромные возможности, человеческий строй. То, что его деформировали, это, это лишь показывает, какой он сильный, что даже его ломали, а он сохранил. И люди верят в это. И рабочему классу, трудящему человеку как раз социализм нужен. Это его строй. Может, кому-то он и другое устраивало, а вот народу-то... Массе как раз это нужно. Я убежден. Я и, и ничего другого не умею. Я думаю, и вы ничего другого не умеете. Мы с вами родились, выросли и будем жить по-социалистически. Уверен, что в этом строй еще скажет свои слова. Ну, Четыре года не прошло, когда все это исчезло. К тому времени я уже был секретарем парт-организации э, службы Московской контрразведки. Была такая большая должность в партии. Мы ходили на все эти митинги, крупные манежные. информировали начальство, что там происходит, такие взгляды, какие речи, нет ли там чего-то такого подозрительного, опасного. Тогда был единый народ, вот не было разделения на богатых и бедных, русских и не русских, евреев и там, еще кого-то на католиков, и, вернее, христиан и мусульман. Тогда этого не было. Однородность, однородность нашей страны, однородность народа спасла нас от гражданской войны. Куда? Куда? Коридор сделали! Председателем КГБ назначен Бакатин Вадим Викторович! Спасибо, самого доброго! Коридор! Коридор! Нет, нет, нет. Так, дорогу, дорогу, дорогу, спасибо, спасибо, Сегодня отличие в том, что идет поляризация сил. Потому что власть, к сожалению, она оказалась глухонемой. Или, вернее, слепо глуховатой. Она не видит вот этих толп. Она говорит, да, там 30 тысяч пришло. Когда приходит 160-170. Она не слышит требований. То есть у них плохо со слухом, плохо со зрением. Идет жесткая поляризация сил. Идет э, то, чего не было в 90-е годы, в э, 80-е годы. Не было. Нельзя свой народ держать, я даже не знаю, у меня нет слова просто. За дураков полных. Сегодня есть национальная идея, она называется Путин. Вот сегодня, на сегодняшний день. У нас действительно объединила вот общая беда, которая называется узурпация власти. Мы за Россию, за, Россию. за Путина! Вот эти системы назначенцев, которые мы сегодня культивируем, она всегда приводит к тому, что во власти оказываются подлые, ленивые, бездарные, которые занимаются только интригами подковерными, ничего не созидая. А к, сегодняшним, к этим характеристикам сегодняшней политической элиты еще добавилась невероятная вороватость. Я благодарю вас за все. За все, что было достигнуто нами в уходящем году. Ведь то, что ждет нас впереди – зависит от того, что уже сделано. У каждого из нас этот год сложился по-разному. Но сейчас, не забывая о прошлом, мы думаем, конечно, о будущем. Берите сыр, я, не правда я вкусный. Просто... Я знаю, что он не полезный. но кушу. вес набрал буду сейчас вернее начал уже худеть но пока еще не очень сильно заметно там всего там 7 килограмм для меня 7 килограмм что слону дробина вот но вообще конечно надо убирать вес это трудно делать я очень люблю пожрать, извиняюсь за выражение всегда это было так но раньше я работал обмен веществ а у меня все уходило а ну и спортом занимался больше это мне по диете положено вместо еды пить воду. Почему-то считают, что я от этого буду хотеть меньше есть, но мне это не влияет. Но я все равно добросовестно выполняю требования диет. Жрать все равно хочется. Я, честно говоря, думал, что Лимонов все-таки представляет для молодежных взглядов большую опасность, в том числе своими произведениями. Но потом я поближе узнал его, понял, что человек, в общем-то, достаточно ранимый, уязвимый. И мне действительно жалко, что он, например, был одним из первых, кто поднимал волну митингов, протестов и так далее. Вот сейчас он как бы оказался немножко неудел. Ну, вот так вот бывает, что первопроходцы потом оказываются забытыми. Хотя Лимон, безусловно, не забыт, личность яркая, но вот с точки зрения сегодняшнего значения, сегодняшних массовых манифестаций и так далее, конечно, он не в первых рядах, мне кажется, в силу того, что он больше революционер, чем все остальные. А все-таки народ чурается крайних форм, и все-таки народ тянет какой-то такой относительный хотя бы золотой середине. Я первый депутат третьего тысячелетия России. Я был избран э, в 2001 году самым первым депутатом Российской Думы. И я останусь теперь таковым в истории третьего тысячелетия. Первый депутат, который был избран в России, это ваш покорный слуга на, на целых тысячу лет. Давай, да, давай. вот как мандат вам каждый раз возвращается. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Удачи. Спасибо Боевой и политической. Сумеранг подарили. А он летает? Не пробовали, ребята? Поставили. Не, не да про... вручает, нет, нет, нет, нет. Он, он может не возвращается. Ну эта девушка вот с этих, с наших она там знакомая. Подошла, с... я ее знаю, она. Наше ну ладно, что, ну вручили, вручили. Наши выбор, к сожалению, представляет из себя злоуп... смесь лобтребления, административным фактором и полным ходом идущим подготовкой к фальсификации. И более грязных технологий, чем эти, в мире еще не придуманы. Поэтому те, кто это делает, толкают страну к экстремизму и к развалу. Я просто взял за правило говорить то, что я думаю. Стараться при этом делать это относительно корректно, насколько это возможно. Пока, пока работает. Конечно, мне не хватает очень много чего бы я хотел получить, но нет времени. Но совершенно точно мне не хватает популизма. Я не люблю Хотя мне было бы проще для завоевания там, симпатии сказать то, что от меня ждут. Вот поэтому я не собираюсь меняться, да и поздно уже меняться чем-нибудь. То лучше уже не будешь. <свят> Раньше чаще приходилось быть не самим собой, потому что были жесткие правила, допустим, работы на государственной службе, там были приказы, там были распоряжения. Я завоевал это право быть самим собой, не ловить политическую конъюнктуру. Это очень сложно. Это очень сложно, потому что от меня, там от таких, как я, зависит жизнь очень многих людей. Очень хочется иногда, так сказать, кивнуть, согласиться, поддаться. Это проще. Или промолчать. Даже можно ничего не говорить, просто промолчать. Документ верните мне казалось бы. Я не могу ждать, когда сейчас. Я сказал, у меня встречались, через две минуты начинается. Вы нарушаете закон Российской Федерации, задерживаете депутатов Государственной Думы. Я нарушаю правила дорожного движения. Ставляйте протокол, посылайте, как положено, детский закон. Будьте добры, документы на вашу. Я вам только что дал права. Вам вместе с ними ознакомиться. Стоит поезд выйдет? Что меня возмутило? Вот на том месте, где шел разбор полета, собралось человек 30-40. Вот они могли бы, грубо говоря, полцентра отрегулировать перекрестки, перекрестке. А они стояли, кого-то там что-то вылавливали, ждали фигуру, которая бы позволила им отчитаться. Не нашли ничего лучше, как остановить меня за нарушение правил разметки. Не буду скрывать, я не ангел. Я действительно часто нарушаю правила дорожного движения. Это, может быть, самый мой большой недостаток. Но это, в первую очередь, исходит из того, что нельзя опаздывать в мероприятии, которые, к сожалению... Их очень много, и я вынужден вести очень интенсивный образ жизни. Да лечу, опасно. Да, да, там. Не а перевернись. Удальцов, конечно, Это не придет. Не Дальцов придет. Я, это Россия вперед, очередные и, взрослых не мальчиков, не которые не еще. На улице больше не приду. Не надо, да, мы, больше, не, мы больше вас не пригласим. Потому а вы что пойдет. вы да, да, прежде да, чем да, к нам да, прийти, да, вы всем все сказали. Я ни кому ничего не сказали. Да, Рио, я вам передала, вот такая. Вот, вот, вот, вот, война вот, и мир. Вы все, вы, все, вы же насторонник. Я насторонник. Я, похоже, ненормально, несмотря на свои 150 лет. Я не могу. Я, не... я могу. Я с 90-го года работаю в Российском парламенте, в Верховном Совете. И в «Справедливую Россию», и в «Народную партию» я вступал исключительно по идейным соображениям. В нормальном обществе нет никаких иных механизмов, формирование вменяемой государственной политики, кроме политических партий. Вот весь мир живет по этому принципу. Наша стратегическая, подчеркиваю, историческая задача сделать так, чтобы в России появилась объединенная когда-нибудь в исторической перспективе левая партия России. Она может называться, может быть, там, объединенной социал-демократической и рабочей партией. Наше движение будет поддерживать все правовые, цивилизованные конституционные формы протестов. Сейчас никакие партии не работают и не могут развиваться. Нет конкурентной среды, нет честных выборов, нет доступа к СМИ равного. Я, кстати, могу сейчас объявить бюджет митинга? Мне. Нет, нет я не думаю, что. Ну, а кто... меня... Я на митинге скажу. Я Это думаю, что нет, я сейчас скажу. Я будет... боюсь, что ты не поверишь. Я, я думаю, что в миллион лавровых. Я боюсь, что ты не поверишь. Говори, бюджет всего митинга 30 тысяч рублей. Что ты считаешь? Придурок. Сколько еще раз? 300 тысяч рублей. 300 тысяч долларов. Да, это стоит. Я могу сказать, что стоит. Стоит сцена. Да, это... И стоит реклама на эти морской точку. Все. Если мы не сделаем основу для политики, ее и не будет. Вот когда сделаем, разойдемся по партийным квартирам. Тогда у нас будет конкурировать, допустим, Гудков, там, Миронов, с Рыжковым, Немцовым. Мы будем конкурентами политическими. Но это не страшно. Это как раз нормально. Массовый, сказать, что марка, а вот, что надо ну, с Рыжковым нас заставили. Ну и что? Во-первых, там понятно, что это там грубо сфальсифицированная запись, плывет изображение, но много раз повторяется одна и та же картинка. Какие-то вот эти обрывки, куцы. Не, не знаю, я думаю, что я думаю, что там очень много фальсификаций, склеек, поэтому я честно, говорю, даже внимания не обращаю. Не обращаю внимания. Ну пусть. Но ну, если им нечем заняться, если все террористы пойманы, если все наркобароны сидят, если у нас на улицах тишина, порядок и благополучие, ну ради бога пусть следят за политиками. Как я могу подвести отверстия? Я на микрофонах, на жучках. Я вы, вы, когда вы, вы, работал вы. в КГБ СССР, нам говорили там по телефону меньше, я говорю, с моего телефона, Кроме бытовой лексики и маты, никаких секретов снять нельзя. Вот знаете, в чем важность, в чем главная конспирация стоит, ну, по крайней мере, там в разведке? Когда ты 99% говоришь правды везде и не запутаешься никогда. Ну, а 1%, 2%, если у тебя есть специальные задания, поручения, ты можешь, так сказать, умолчать, не говорить об этом. Но когда ты врешь, там, 50%, ты обязательно попадаешь, потому что начинаешь путаться показаниях как говорится и тебя на этом ловят поэтому я взял давно принцип говорить насколько можно все говорить правду есть что-то утаивать ну, совсем маленькую часть безусловно хочу сказать добрые слова в адрес сергея михайловича миронова он действительно стал настоящим боевым оппозиционным лидером мы разорвали эту пуповину которая была Миронов, единственный из крупных руководителей за последнюю современную историю всей России, который предпочел партию, народ, идеи, теплому месту в Совете Федерации, не пошел на зону с властью. Президент, вы бы пошли? Ну, я думаю, что если все буду жив, здоров, если все будет хорошо, лет через пять сделаю такую попытку. Это такой оптимистический взгляд. Я не знаю, что будет через 5 лет. Но если все будет стабильно нормально, со мной и со здоровьем, я обязательно такую попытку сделаю. Потому что я знаю, что делать со стороны. Я не только знаю, но я еще умею это организовать. Я вообще уехал, да, чтобы писать книгу про путинскую систему. И потом... Торопитесь, оно, а то она кончится. И будет никому не... если вы успеете ее выпустить, это даже не требует жизни одного поколения. Это значительно меньше по времени. Если сейчас э, стартовать с, с реформ системы политической, то через 2-3 года можно уже добиться фантастических результатов. Здорово, Маша. Ну, у нас все нормально. Да нет, все нормально. Митинг нормальный, милиция вела себя корректно. Мы прошли маршем от, от площади революции. Ну, так получилось. Просто провели часть людей, которые там... Вот, Маша, у меня эфир. Ну, все нормально, еще не волнуйся, все хорошо. Все, больше не могу с тобой говорить. Сейчас, э, уже скоро, уже скоро, уже скоро. Алло, слушаю вас. Да, Маша, все, Маша, извини, все. У меня одна жена, с которой мы знакомы с 15 лет. Мы с ней познакомились в школе, вот с тех пор мы с ней вместе. 38 лет уже. У нас два сына, у нас двое внуков. Вот, надеемся, что будут еще... И, конечно, у нас, у нас уже младший начинает в политике чего то шурупить. младшим 5,5 лет, но он начинает уже некоторые вещи понимать. Ну, он наслушался на кухне, а уж про внучку-то я вообще не говорю. Она там многие вещи понимает и знает, может быть, даже лучше, чем многие взрослые в солидном возрасте. Среда формирует людей. Вот. Поэтому вот, помогает семья, очень сильно помогает. Моя семья, она факт де-факто в политике. Меня провожали там 4 декабря, как-то как, как, как войну там собирали. Но я еще болел, к тому же, кто там малина, кто там термос, кто чего-то. И это, конечно, мощная такая морально-психологическая поддержка. Поэтому я даже не думаю, что такой выбор вообще может теоретически стоять Либо семья, либо политика. Безусловно, семья важна, но прекрасно люди понимают, что просто личные отношения семейные, этого мало. Но ну, у меня на самом деле фотографии большую часть, конечно, на даче. Ну, давайте просто посмотрим то, что здесь есть. Ну, вот э, уже портрет внучки есть. Вот она, ну, примерно, наверное, в этом же возрасте. Вот это мы с женой. Вот я немножко другой был. Я думаю, что меня трудно здесь узнать. Мне здесь э, э, почти 20 лет. Сейчас я попробую фотографию. Ну, заходите, ладно. Не обращайте внимания на наш бардак. Вот накапливаются всякие вещи, но ну, вот еще надо найти. Вот мы с женой еще школьники. Или я студент первого курса, может быть. Вот в кого я влюбился. Вот у нее так, она такой была. Да, декабристка. Рядовой Гудков. Вот он. Был секретарем комсомольской организации батальона отдельного. В президиуме во втором ряду сижу. Уважали. – а? какой вопрос Вы хотели бы задать самому себе, вернее, знать на него ответ? – До «Да живой, я до светлого завтра, за который я боролся и ратовал все эти долгие годы, вот или нет? Я сначала не понимал, зачем политику здоровья. Ну, сиди себе, давай указаний. Вот, на самом деле, это очень большая нагрузка, связанная с переездами, связанная с а, просто интенсивным темпом работы. Это постоянные звонки, постоянные вопросы, постоянные люди, постоянные встречи, постоянные какие-то там мероприятия публичные. Вот для этого надо здоровья. Вы с нами были откровенны или это все-таки один-два процента? Ну, один-два процента должны быть, конечно. Как же вы хотите совсем уже все знать? Да не-не, у меня-то сегодня ничего скрывать? Сегодня нечего скрывать, не перед Одна профессия резервная, ты водитель такси. Да ладно. Не, ну я рад, да хорошо езжу.